Привет тебе небо, прощай земля, гудит крылатый мотор, и к низу быстро бегут поля, и быстро растет кругозор, большая страна. Родная страна, от моря до моря легла ты. Куда ни пойдешь, везде молодежь, И все от рождения крылаты. Если внизу льты или фашисты, а? Разделать бы их! Là où je дадут или в приказе благодарность я бы ему дал благодарность групп вахты недели на тоже шеф кто это с ним ничего не понимаю но я ему покажу Не вредно, а? не вредно тебя посадить в сумасшедший дом. <с> а разве там летает, а? Зиночка. Отстань, пожалуйста, не приставай. Олик, тебе бы в цирк поступить. Там такие номера очень ценят. Ты что ж, Ольга? Завидуешь мне? Завидую. Безумно завидую. Особенно предстоящей тебе беседе с директором. Вася, пойми, мне стыдно. Стыдно за тебя. Стыдно? Ну а мне стыдно за вас. Буду учить возить, да саранчу давить. Ну и на здоровье, если нравится. А мне скучно. Скучно, понимаешь ты? Скучно. Скучно. Ему скучно, сумасшедший Ах, вот как Васенька, ты не рассердился на меня? Да нет, ну что ты Ну смотри, не сердись, я ведь э, пошутила Потом я очень нервная Вот, не да сердись ну нет Ну смотри, не сердись <Здорово танкило>. <Молодец>. <сöring> <сöring> <сöring> Молодчина Сколько раз я тебя просила Не обнимать меня на людях Вот если бы я была Бортмехаником-мужчиной Тогда бы ты меня не обнимал да? Правда? Тогда уже вряд ли Ну так Это... вот Вечная жизнь меня аэродром. Ну, ладно. Какой ты упрямый, Василий. Пойми, что это глупо и противно. Так, так, его присоединяюсь к предыдущему оратору. Вот как, пока. Чуть свет уже на ногах. И я у ваших ног. А -а -а. Позвольте. Хм. Пожалуйста. Ушла. Вот тоже номер вроде цирка. Сынок, а сынок, при посадке-то ничего не разбил. Разбил. Смотри, а то ведь тут за казенные имущество. Я не казённый разбил. Я свое сердце разбил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты! Интригант проклятый! Спасибо, товарищ! Сладко угостили! Вряд ли. Убери копыта! Все выше и выше! Чего тут делаете, дорогой товарищ? А? Уже не хотите ли получить лошадиный диплом вместо своего летного, а? перед сом пугает. Пугать это его специальность! Левый, правый. Левый. Каков красавец, а? Да, невероятный. прядный, прятный жеребец. Подарок совхоз, За пределами союза знаменитый конь, а нам его доверили, понимаешь? А он на них разоржался. Да разве что можно им в бабки собак? Ха! Ну, плевай здоров, не падай с облаков. Товарищ директор, два вас на тело сахару. Ваш красавец весь мой запас слопал. Ладно, к принесу. Трогай Ну и сумасшедший. Опять сумасшедший. А ну-ка, переходи к Ларыце-цена. Пардон, пардон, пардон. Чай, беру. И разбив враг, врага жестоко, Ты придешь, Саталахавай. И опять тебя ближе к шелку язык шешаровый. Вот ну, так вот, разрешите поздравить вас с окончанием нашего института. Благодарим наш профессорский и преподавательский состав за то, что они из вас, таких молодых, сумели выкроить настоящих, полноценных пилотов-инженеров. Касается слушателя Василия Ярочкина, ввиду нарушениям летной дисциплины, выдача его диплома задерживается впредь до особого решения педагогического совета. Понимаешь, вишня сегодня сорок копеек кило. Чего? Я говорю, яблоки рубль 20 копеек килограмм. Что? На не дешевка сегодня, полтинник штука. Что ты трясешь? Я говорю, арбузы нынче очень дорогие. Жалко парня Поговорите с ним, успокойте его, Топоренко. Айсберга в дураку захотелось, да? Садись, Бондыш. я Еще будешь летать? Да, полетай и, главное, лучше многих. А ведет себя хуже, и, главное, глупее многих. Вася. Ты не видал Топоренко? Не видал, не видал. Васенька, а чего у тебя глаза такие грустные? У меня? Грустные глаза. <смех> <смех> Это у тебя вот глаза, как щелки. У меня, как щелки? У меня глаза во! Во! Во! Всем нравится, а ему не нравится. Хо-хо-хо. Ну а теперь, не скучно, где твой диплом, Василий Митрофанович? Где твои друзья, а Оля? Теперь весело, весело. Подвиги, приключения, героизм. Эх ты! Объявляю торжественное заседание закрытым. Василий, ты не видел Зины? Да что там Зина? Понимаешь, что порядок? Худо мне. Слышал диплом то у меня того, и Ольга поссорилась со мной. Товарищи осуждают и все в один день. Эй! Ну, Василь, молчи, я... Топаренко, молчи. Я знаю, ты скажешь, я виноват сам. Но пойми, ведь я стремлюсь к чему-то настоящему, героическому. Василий, Постой, я не... постой, я знаю все твои возражения. Геройка будни, мирные задачи авиации, я знаю. Но понимаешь, так вот тянет к чему-то большому. Так хочется славы, настоящей, заслуженной славы. Молчит Топаренко, не смей мне возражать. Это индивидуализм, Я знаю. Но пойми, разве я для себя стараюсь? Ведь я хочу пользу принести стране, родине, понимаешь? А Ольга этого не может понять. Она мне сказала, что... Какой негодяй. Какой прохвост этот топорил. Бедняга страдает, мучается. Сам с собой разговаривать начал. Бедняга, сам виноват таки страдает, хм? как щелк. Балса жемой, а верху как ножи, стрижи, танцевали птицей чудной, а верху как на тверда и говорила. И скажу тебе, милый, прощай. До свидания, родной, в советской земле, И наш мир и покой охраняй. До свидания, дорогой, на советской земле, И наш мир и спокой, охраняй. Не забудь свой. Проберись ты муж, я отец, ты нас и себя перейди. Совладать не хочу, да свадьбы не а спокойных не любят одни. Австрий и под вода, светом, Похожий, сталь. А в и и и и Расставался А держу, как ножи, варьи воздух свежи Удивлялись от ваги людской А зверху, как ножи, варьи воздух Удивлялись от ваги Какая же песня, товарищ? Хорошая! Хорошая! <связь> Thank <laughs> you. Как раз в такую ночь прошлым летом я свинью принимал породистой английской крови. Роды были не плюс ультра. Тридцать поросят, тридцать нежных, розовых, экспортных аристократов. Факт. Фу! Что за свиноводческий разговор? В чем дело? Хватит, товарищ, тонкости разводить. Не в стратосфере живете. Ладно, товарищ. Давайте без тонкостей. Голубчик. Сердце красавиц Склонно к измене И к перемене Как ветер мая Плачут, смеются Клови, клово, клово, клово, им раньше я, ага, ага, и раньше я. И знать, что спросит тебя, ты мой, и скажут тебе, я твоя. Простые слова, смешные слова всегда и везде все. Лететь домой Любовь и нежность Тая И знать, что Спросят тебя ты мой И скажут Тебе я твоя Простые слова Ты не сердишься на меня? Больше этих фокусов в воздухе Не будет никогда? Не надо об этом и Дай руку так ты не сердишься, значит? Глупый. Сколадные. Убери свою лошадь. Ну, какая же это моя лошадь? А ну, пошел отсюда! Брысь! Вот я тебя съем! <смех> Олик, скажи мне что-нибудь ласковое. А? Лошадь! Что? Опять лошадь? Так, значит, это лошадь твоя? Твоя? О! Олик! Олик! Что же это такое, а? Ну скажи пожалуйста, есть у тебя совесть или нет? Чтоб ты зал. До... Это же он просит а, дай ему скорее сахару, а то опять чего-нибудь выкинет. Смешное горе, и утопить мы в новой ссоре Любовь не захотим А так устроено на свете На свете И тут нам радость, не тут нам радость Солы дети Ольги, сижу и смукаю Тантала, я вспоминаю о коне. Мне лошадь счастье затоптала, и ты легнула в сердце мне. Ах, Ольга, Ольга, неужели тебя не смог я удержать? Над нашей ссорой в самом деле Готова даже лошадь держать. Здорово. Инаиде. Ввиду известных нам событий, Со стороны того коня прошу вас, Срочно извините, Как и коня, так и меня. Я, приложив при Сёма ромашку, В известность ставлю вас, Что я без вас тоскую очень тяжко. И вообще на данном отрезке времени вы, безусловно, любовь моя. Приложение вышеупомянутая ромашка. Сергей Топоренко. Черт, получилось не стихи, а рапор. не слышу, громче! Интриган сбежал? Спокойно, спокойно, Степан Афанасич. Повторите, кто сбежал и куда? Интриган! А куда громче! А а Чего вы орете? Я ж не глухой. Значит, интриган сбежал? Да. Ну, а вы не сбежали? Напрасно. Спокойно, Степан Афанасьич, Успокойтесь, голубчик, нельзя же так. Da ja was! Сейчас еду к вам. Что? Я кричал? Не думаю. Хотя, возможно, еду. Товарищ начальник, студент Василий Ярочкин не получил диплома за проступок против дисциплины. Так вот, мы, то есть я и она. Значит, и вам захотелось добиться того же? Нет. Сергей Николаевич, мы думали, что сегодняшнее ваше задание, оно такое почетное, такое важное, что если его поручить Ярочкину, он сможет вернуть свой диплом. Вот и все. Ну что ж, придется отметить и с вашей стороны нарушение дисциплины. Но очень небольшое. Наряду с этим вы проявили чувство товарищества. И очень большое. Я рад, что у меня в институте такие хорошие, славные ребята. Но... Да не ясно. Методом воздушной разведки найти жеребца. Есть, Есть товарищ, товарищ начальник. Да. А как найдешь, загоняй его под лица к нам обратно. Крыльями на него помощи, что ли? Есть. Помните, никаких фокусов в воздухе. Есть никаких фокусов в воздухе. Ага. Хочешь, чтобы мы с тобой опять поссорились, да? Дальше. Подсушь, подсушь! Товарищ начальник, благодаря громкость заданий выполнено. Спасибо, родной мой, голубчик, громова, милая. И э, я извиняюсь. Дорогой сослуживец, я счастлив. Приветствовать от имени всего коллектива нашего совхоза твое возвращение к нам. Тем более, что ты сбежал как сукин сын нашей конюшни, не уведомив об этом ни дирекцию совхоза, ни ветеринарную часть в моем лице. Живуз Мпоку, жонтилм деля Шанкарни, Портмоне, и э -а я кончил, ура. <плес> <плес> <плес> <плес> да, это тебе не обыкаки кори. Это социалистический резерв, товарищ пилот. Коней, как женщин, мы балуем. В них столько стати, красоты. И я спешу к ним поцелуи, даю конфеты и цветы. Моя радость лететь домой, любовь и нежность стоят И знать, что спросят тебя ты мой И скажут тебе, я твоя А слова, смешные слова Ведь за ними те же Но с их любовь, и все они вновь Как лести все Идых и теплых рук пути в работе любой И знать, слово остался друг И шепчет он с тобой слова, слова всегда, и ве все те же Но вспыхнет любовь и все одинок Как вести Пускай огорчение порой у нас, пускай обиды придут, уйдет, уйдет нехороший час, и милые губы найдут. Простые слова, смешные слова всегда и везде все дело.